Привет, дорогие друзья! Я хочу вам кое-что показать и рассказать, но я вам буду сегодня только показывать. Суть в том, что каждый из нас не понимает, кто в чем виноват. Вообще происходят странные такие явления, необычные операции, военные конфликты и необычные объекты, которые там присутствуют, но кто в этом виноват и почему они появляются в тех местах, где происходят вот такие необычные конфликты? Меня зовут Тайна НЛО, но суть в том, что каждый из нас не понимает, что мы видим, а именно и слышим. Не так давно в Украине было замечено 27 штук необычных объектов. Нет-нет, дорогие друзья, это не дроны. Нет, это не НЛО, не НЛО и не, не какие-то там летающие шары, а именно секретное оружие, которое США поставило в Украину. Что за оружие? Никто не может знать. Говорят, это треугольник. Что за треугольник вы видите сейчас на экранах? Это необычная фотосессия, которая случилась не так давно, а именно заснята была в Аляске очевидцами. Вы видите, как необычный объект, похожий на НЛО. Но ближе мы видим массивность другого масштаба, что у России также есть это оружие. Никто не мог поверить, но случилось то, что что и должно случиться не так давно в небе с необычным оружием Путина был атакован необычный F пятого поколения самолет был похищен необычным объектом вы увидите это сейчас на экранах конечно вы не поверите но реальность оказывается все ближе вы увидите в Алтае множество других сооружений, которые я вам скоро покажу. В общем, что я говорю? Смотрите, ставьте лайк, подписывайтесь. Если у вас есть вопросы к этому видеосюжету, то задавайте. А то, что вы увидите, это субъективно мое мнение о том, что происходит. 702 proceeding at this time. We are three miles from Peterson bearing a 030 on the attack end. Over. 702 Alpha X-ray. Roger. Desk pen Orange at this time. Assist over. Roger Alpha X-ray. 702 proceeding at this time. We are three miles from